несмотря на все притязания художника на историческую живопись. И внутренние чувство, и собственное убеждение обратили кисть его к христианским предметам, высшей и последней ступени Высокого. У него не было чистолюбия или раздражительности, так неотлучной от характера многих художников,